а я была совсем не пьяна, а дуло чудным ветерком. Моя хорошая нирвана бежала в небо посеком, а ты был розовый и пухлый, а мне был повод за тобой, а стал однажды повод рухлый, а стал однажды пеплый бой.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 А я оправдывать не стану, А были темные дела. Ты поломал мою нирвану, А я еще не родила. А ты был розовый и пухлый, А мне был повод за тобой, А стал однажды повод рухлый, А стал однажды ты бой.